это пошло не так в общем запомнили да вот примерно вот за этими березками стоял не за этими вот напротив вот этих вот получается больших считаем шаги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 шагов ну, это для тех, кто говорит, что это слуха нет, монок не тот, пищу не так, по-разному. Если, в общем, у козла охота, то <laughs> у него охота. Ему особо без разницы, видимо, как и чего. Главное, хотя бы что-то ему напоминало писк он на этой территории хозяин и он шел разбираться видимо с чужаком причем я сидел вот так вот примерно как вот между берез расстояния вот в черном во всем черном я сегодня людь в черном так что вот так вот но это не тот я ожидал здесь увидеть другого ну ладно. Того, наверное, уже съели. Вот тропинка.